Кафе Героман. Вкусно и выгодно. Искали? Вы сделали правильный выбор. Купите в кафе Героман или закажите с доставкой 3 гира и четвертое получите в подарок. Вы сделали правильный выбор. Подробности в описании к этому видео.